Друзья, всем добрый день, у кого-то добрый вечер, а у кого-то уже доброй ночи. Я рад вас всех присутствовать, присутствовать, я рад вас всех приветствовать и сам рядом с вами присутствовать здесь. Смотрите, сегодня у нас с вами пройдет мероприятие, посвященное теме криптоноид. Почему я хочу провести это мероприятие? Потому что я просто обратил внимание, что большинство людей, которые рассказывают о этом инструменте, не понимают до конца, что это такое. Сейчас мы, наступ... мы приступим примерно в течение двух 3 минут, сейчас будет небольшая вводная. Вы можете использовать это в своих целях, то есть вы можете предупредить своих близких, друзей, знакомых, что сейчас будет рассказываться именно об этом, и они еще успеют подключиться. У вас есть ссылочка. У нас, У нас с вами трансляция идет на канале на Ютубе, то есть все, кто на ютюбе и к нам уже изначально лояльны, сразу же можно проставить лайки. Те, кто еще не знает, кто мы и о чем пойдет речь, просьба не ставить никаких лайков, не писать пока ничего. Посмотрите хотя бы до половины, и потом у вас, если появится потребность сказать, да, круто, мне это понравилось, ставим лайк, если нет, мне это не понравилось, ставим дизлайк. То есть это так или иначе хорошо сработает на вашу карму. Вот. А как она сработает, это уже будет зависеть от того, <смех> насколько искренне вы дали оценку происходящему. Вот. А каким образом еще можно потянуть время? <смех> Я время почти не буду. В общем, люди, кто еще успеет подключиться, они смогут все равно так или иначе смотреть это в записи. А сейчас я бы хотел провести такую небольшую разъяснительную работу. То есть вся фишка в том, что если мы не знаем задних фона, например, не знаем заднего фона о том, что такое трейдинг, то, конечно же, мне еще сложнее понять, что такое сигнал. И, конечно же, мне еще сложнее потом понимать, что такое канал. И поэтому я хочу сегодня с вами на начальном этапе разобрать такой инструмент, как трейдинг, да, то есть как такое дело, что ли, да вот потом мы с вами разберем, что такое сигналы. Да, то есть кто стоит за сигналами, кто дает эти сигналы, где мы принимаем эти сигналы, то есть мы поговорим сами о каналах, и потом я уже вам непосредственно покажу аналитический сервис, и, соответственно, я покажу боль, то есть проблему, то есть на данный момент, которую испытывают люди, которые новые, которые только приходят в трейдинг, и, соответственно, покажу вам, конечно же, уже на примере готового решения криптоноида, как это все дело можно использовать. Все, если вам понравилось и то, что я говорю, вам все подходит. А, можем а, уже с вами туда начать. Вот. Все, все, если вам так. Вот, все. У меня... Так, все, секунду, у меня все настроено. Хорошо, все, я вижу вашу... Всем привет. Кстати, да, мы еще совсем не поздоровались. Кстати, кто из какого города можете написать, мы познакомимся с вашей географией. Я сейчас уже вижу Киев, я вижу Гусь-Хрустальный. Все друг друга поприветствовали, все крайне вежливы, все очень круто. Все, тогда э, будем с вами приступать. А ну давайте уже. Нальчик, Уфа, Финляндия, Дмитрий, да, Севастополь, Будапешт, Талмата, Москва, Ереван, Киев, Барнаул. Барнаул, привет. Вам отдельный. Э, так, Волог, Владимир. Город Владимир мне крайне знаком. В Успенском соборе меня крестили. Э, Владимир, отдельный привет. Да, Ставропольский, Железновский, Ярославль, Львов, отлично, Калининград, Непор, Ульяновск, Кормовир, Казань, Казань тоже отдельный привет, обожаю ваш город и вас всех, кто живет в Казани, просто у вас много раз был уже и спросят еще раз, первый скажу, да, поеду. Так, ну все отлично, все, друзья, я вижу, что а, мы уже с вами более-менее подключились, я вижу, что у нас 414 человек, то есть как раз как и планировалось, то есть мы все уже в сборе. Тем не менее, можете не стесняться и дальше а, раздавать ссылочки своим близким и знакомым, которым обязательно необходимо будет увидеть ту информацию, о которой мы а, поговорим сегодня. Так, хорошо, в первую очередь, а, что а, нам с вами необходимо разобрать, это само такое понятие, что ли, как трейдинг. Да? Я буду стараться объяснять это все простым таким обиходным языком, потому что Здесь очень много людей, даже сейчас присутствует, которые даже слово «трейдинг» не знают. «Трейд» – это происходит слово «торговля». И торговать можно разными вещами, то есть торг... ну, как разными активами. Давайте так, если мы уже о биржевой торговле будем говорить. Да? То есть это могут быть акции, это могут быть облигации, это могут быть какие-то опционы, это могут быть какие-то валютные пары, такие как доллар, иена, там разные. да. И последнее время… Uh, у нас сейчас появился такой новый вид трейдинга, это трейдинг на uh, криптовалютах. То есть у нас uh, uh, основной актив это считается биткоин, и по отношению к биткоину ведется uh, разные торги. Давайте посмотрим, может быть, на графике, как это все можно отобразить. Так, сейчас я возьму, uh, сейчас я возьму другой карандаш, чтобы у нас было вот так вот. Так, давайте yes. вот uh, посмотрим на графике. То есть рисую, я не очень хорошо. Ну, зато это будет наглядно. Вот, у нас есть, скажем, вот здесь вот у нас это время идет на графике, да, то есть время, а вот здесь у нас на графике идет, ну, давайте назовем это ценой, цена. И бывает такое, что вот вы когда смотрите на графике, даже если вы график там, того же биткоина смотрите, да, то есть, есть когда-то где-то он начинался там, где-то вот он вот так вот шел, Потом в какой-то момент мы начали видеть прирост, потом было падение, там это 2013 год, да, а потом у нас было еще мелкое-мелкое падение, биткоин начали все хранить, Ну, потом в какой-то момент пошел там, резкий подъем, а, а, и потом уже а, начал, ну, грубо говоря, там курс гулять, да, to the moon. то есть пошел в космос к Луне, но это не точно, а, хороший хэштег недавно видел. Так вот, давайте теперь посмотрим, а, в чем а, фишка торгов. То есть я могу торговать, допустим, берем такой актив, как биткоин, по отношению к доллару. Да? То есть, давайте вот так вот прямо напишем. То есть у каждой торговой пары есть, уже, например, BTC, например, USD. Да? То есть график, который мы здесь видим, ну, понятно, на бирже это USDT, но мы сейчас не будем вдаваться в подробности, Просто чтобы было понимание. То есть BTC, BTC это тигр называется, сокращение, то есть биткоин. USD или USDT бывает, да, Тезер, то это тоже сокращение типа американский доллар. Вот так это у нас все понимание. Теперь, вот эта вот цена, то есть когда вот это вот идет вверх, значит биткоин дорожает. То есть вот это вот идет, BTC дорожает. Давайте вот так все прорисую. Мы сейчас теорию небольшую пройдем, чтобы вы понимали, BTC дорожает, дорожает, а вот когда идет вниз, нисходящее, причем отображается это часто вот так, вот, если правильно прорисовать, зеленая стрелочка, это идет в рост, а красная стрелочка, это так, как вы на биржах можете увидеть, да? это идет в Вниз, падение. Вот. И, значит, это дорожает. А если у нас идет вниз, значит, BTC по отношению к USD дешевеет. Дешевеет. И вот здесь начинается самое интересное. Большинство людей думают, что торговать очень просто. Когда они смотрят, слушай, ну прикольно, так вот тогда, если это уже вот так все здесь просто, давайте оранжевый возьму, тогда мне по факту нужно было бы где-то вот здесь вот купить, то есть это была бы моя точка входа. А, вот здесь вот мне можно было бы продать. А, почему продать? Потому что все равно будет падение. Где-то вот здесь вот я бы снова мог бы подкупить. А, вот где-то вот здесь вот снова мог бы продать. Вот здесь вот подкупить, здесь вот подпродать. И вот так вот воздельступы. Но здесь есть одно но. Вся проблема в том, что мы не знаем, где будут вот эти точки. То есть мы не знаем, где низкая точка, где высокая точка, где можно подпродать, где можно подкупить. Мы этого не знаем. То есть то, что мы с вами видим, это график, это график который, ну, который уже был. А вот как предугадать вот здесь? Вот Здесь вот начинается самое интересное. То есть есть разные виды анализа. Давайте я такую небольшую уж сделаем, как мы сегодня. То вот для того, чтобы принимать грамотные решения, нам необходимо проводить анализ. Кроме анализа, нам еще нужна какая-то стратегия. У каждого трейдера есть своя какая-то стратегия. Да? Вот это вот важно нам это позже чуть -чуть пригодится. Анализ можно разделить на две категории. То есть это теханализ, технический анализ. Давайте так, анализ. Получился теханал. Это что-то как-то не то. Давайте я просто сделаю скажешь, что ли, там что-то рассказывает, непонятно. Давайте вот так вот. технический анализ и фундаментальный. Сейчас я вам расскажу, в чем разница. Фундаментальный анализ. Что такое технический анализ? На рынке есть определенные правила. Да? То есть есть разного рода индикаторы, есть разного рода стратегии и есть разного рода движения, да? и а, технический анализ строится, ну, вот, например, у нас есть восходящий канал, он прорисовывается вот таким вот образом а, на больших рынках, таких как Форекса или там... Какие-то акции, все что с этим связано, а, рынки а, двигаются всегда в каналах. То есть у нас есть либо нисходящие какие-то каналы, допустим, вот как в этом примере, есть какие-то восходящие. То есть есть бычьи тренды, есть медвежьи тренды. Да? А, когда мы видим, что а, уже формировался какой-то канал, ну допустим, он раз об стенку, ударился, два обсинка, ударился, три обтинг, ударился, все, мы уже можем примерно отталкиваться от того, что это какой-то канал. И вот здесь мы начинаем спекулировать. Hey, Возможно, это, это, это была точка входа, потому что он сам вверх, сейчас он ударится об стенку канала. Все, здесь я выхожу из рынка. Теперь я жду это падение, оно приходит. Все, здесь я вхожу в рынок, потому что здесь опять видите, это нижний, ну, как нижняя граница канала. Все, он пошел опять вверх, я опять вхожу. И вот так вот торгуется, да, то есть вот так можно преувеличивать биткоины. Но есть одно но. Если технический анализ был бы только сам по себе, то можно было бы так торговать. Я сейчас говорю про финансовые рынки, не про биткоин. Да? То есть я сейчас не говорю про э, молодой рынок торговли на криптовалютах, а вообще просто ну, общая такая вводная. Да? Вот. Но, но кроме технического анализа есть фундаментальный анализ. То есть фундаментальный анализ, анализ строится на новостях. Например, где-то какая-то корпорация объявила о слиянии с кем-то и отталкиваясь от фундаментального анализа, то есть что вот эта новость, и она произойдет тогда-то, да? то есть знающие люди могут входить или выходить из рынка. Потому что если мы видим, что где-то два какие-то концерта концерно объединяются, по неопытности мы можем подумать, блин, круто, вот теперь все будет в гору, теперь они у них все повеют, а есть опытные люди, которые знают, что если произойдет это слияние, то сработает несколько других еще сторонних факторов, и скорее всего, что просадочка пойдет нам, например, куда-то сюда. Соответственно, они тупо выходят с рынка и входят в рынок уже где-то вот здесь и ждут уже этой оттяжки назад. Да? То есть вот понимаете, да? То есть здесь есть и за, и против, то есть, с одной стороны, есть теханализ, с другой стороны, есть фундаментальный анализ. То есть э, про каналы пробивают именно фундаментальный анализ. А когда у нас просто общий там, бычий тренд, э, и мы знаем, что на ближайшие 2-3 недели никаких новостей не э, предвидится, здесь уже идет чисто спекулятивные моменты, кто-то влился, кто-то кто злился и так далее. И вот так это найдет. И все бы это все круто и гладко, то есть если вы думаете, что э, это все так просто, и этому легко научиться, да, это просто, и да, этому можно научиться. Но нужно учитывать, что с собой, хотите вы это или нет, нужно будет взять еще около примерно пяти лет практических знаний. То есть вам, хотите вы или нет, нам придется с вами практиковаться. Из э, своего опыта знаю, то есть из общения с опытными трейдерами, э, любой трейдер, э, даже успешные успешный, там, вот, который сейчас очень успешные, они все сливались. И сливались не один раз, два, три, четыре, пять раз. Да? То есть они э, набирали свой опыт. И... Э, и, и вот эти, отталкиваясь теперь от этого опыта, то есть у них уже сложилась какая-то стратегия, то есть они, они уже умеют работать со своими рисками, они знают, как защищать и приумножать эти капиталы. Как правило, новые люди, которые приходят на этот рынок, вот лучше в трейдинг вообще-вообще не лезть. Но что же делать, если, если все-таки охота? А что охота большинству людей? Почему сейчас так много пирамид? Почему они так хорошо и бурно развиваются? Это очень просто. Потому что вот простой человек, вот он говорит: слушай, у меня есть там 2 рубля, например, да, вот э, я хочу просто кому-то отдать эти 2 рубля, и пусть мне там идет какой-то процент. Если мне будет идти 1% в день, ну я там супер счастливый, это 30 в месяц, за 3 месяца я отбиваю свой депозит, в ближайший год я получаю там по 30% от там, вложенной суммы. Это все, конечно, очень сладко звучит. Но. Я вам так скажу, не так уж все это и сладко, потому что в большинстве своем у вас будет происходить сливы. То есть мы сейчас не будем на это обращать внимание. Это просто я хотел показать, какая потребность есть на рынке и пирамиды избаловали людей. Хоть люди и обжигаются, хоть они и сливаются на этих всех штуках, я вам скажу, что есть намного более релевантные способы работы с деньгами. Есть например, такие, есть, например, такая стратегия, я все равно для vip сейчас готовлю еще отдельное занятие, стратегия, например, которая называется buy and, hold. Так, buy, buy and hold. Что это значит? То есть мы сейчас переносимся снова на криптовалютный рынок, это значит, что я могу отобрать какие-то там, например, 10 каких-то интересных активов, я могу их прикупить и не трогать их вообще до тех пор, пока они не уйдут в космос. Да? Есть стратегия умеренного перекладывания. То есть я работаю с какими-то хорошими активами. Да. Я работаю с какими-то там активами. Я вижу, что у меня сейчас вот прям прошел какой-то мощный хайп. Я выхожу с рынка, защитился в USDT, например. Да, жду, когда у меня пройдет оттяжка и снова же хоть с этой суммы, хоть я какую-то прибыль вывел, захожу и покупаю, например, такое же количество монет, как у меня а, было до этого, но я уже вы, вывел кучу, ну, это, множество долларов, а, но количество монет у меня не изменилось. Теперь я жду следующий скачок я опять выхожу и так далее. То есть это уже тоже деятельность имеется Определенный смысл, но, опять же, не для всех, потому что, ну, реально нужно уметь чувствовать рынок, отслеживать новостные фоны, где какие листинки, на какие монеты идут, то есть это довольно-таки сложно, да. И есть непосредственно способ трейдинг, давайте вот первый способ, второй был способ, третий способ, это уже трейдинг, например, да. То есть здесь, я вам так скажу, даже опытные люди, которые приходят с, с мощных финансовых рынков, они приходят и сливаются и уходят назад, потому что здесь абсолютный беспредел, дикий запад, объемы торгов маленькие, и поэтому даже небольшие киты могут манипулировать рынком так жестко, что никакой теханализ здесь не работает, и, в общем, много-много всякого такого интересного. Вот. И, соответственно, ну, это не говорит о том, что здесь нет опытных профессионалов, то есть для чего я сейчас все это рассказывал, я уже вам сейчас... Это говорит о том, что есть целые команды, команды которые профессионально занимаются трейдингом. И у этих команд есть какие-то результаты. Для того, чтобы теперь монетизировать эти результаты, эти трейдеры начинают продавать свои сигналы. Давайте я так напишу сигналы. Например, что такое продажа сигналов? Продажа сигналов – это следующее, следующее занятие. Например, у нас есть опытная а, команда аналитиков, ну, там, допустим, 5-6 человек, которые работают там, в одном офисе или на удалении, там совершенно без разницы. А, то есть у них звезды сошлись, они видят, что здесь хорошую точку входа. Вот они и а, говорят, а, говорят: мол, а, покупай на ну, допустим, пусть у нас тут будет а, 1031 а, доллар 1031 доллар. И они прогнозируют, что рост пойдет у нас, например, там, до полторы а, тысячи. Примерно, допустим, это вот полторы тысячи. Это, например, тысяча пятьсот а, а, долларов за, за один биткоин. Вот. И а, теперь они говорят, что окей, и ZM, то есть продажа, например, на а, 1500 Все. И а, вот теперь а, начинается самое интересное. А, то есть есть... Возможность принимать эти сигналы. То есть эти сигналы можно, можно приобретать за деньги. Эти сигналы продаются, как правило, в колоналах. Очень часто используемый это телеграм-каналы. То есть есть такой канал, вы на него можете подписаться, он может быть платным или бесплатным. Все, что бесплатно – это сыр мышеловки, я вас хочу сразу же предупредить. Единственный шанс, что действительно хорошая команда для того, чтобы собрать первую аудиторию, они могут месяц-два делать это без оплаты, но когда собралась аудитория, все равно включается какая-то сумма и монетизируется этот канал. То есть вот так вот появился бизнес на сигналах. Бизнес на сигналах – это довольно-таки распространенное сейчас занятие. Нормальных сигналов мало, бестолковых сигналов больше, а совсем-совсем плохих вообще огромное множество. Здесь можете всегда еще отслеживать как. То есть, например, цена за 0 евро – все плохо, цена за 300 евро, например, чуть-чуть лучше, чем это, но недостаточно, ну, там, за 150 давайте вот так вот. Там есть разные да, градации. Там 150 – это уже чуть-чуть лучше, чем за 0, но все еще плохо. За 300 чуть – чуть-чуть лучше, чем за 150, но все еще плохо. Потом есть сигналы, которые стоят, например, там, 1000 долларов. Есть сигналы, которые стоят 5000 долларов в месяц и так далее. То есть очень часто происходит так. Эти подписываются сюда и на свои каналы отсылают. Эти подписываются на этих берут эти сигналы и э, сюда их отсылают свои. И, соответственно, эти подписываются на этих, берут сигналы и отсылают их. То есть по факту получается, что люди, которые вот здесь вот что-то покупают, они уже покупают отработанный материал. То есть эти сигналы уже давно отработали, вы только что на них получили сигнал, вы входите в рынок, думаете, что у вас все будет хорошо. Но по факту часто бывает так, что монеты уже... Ну, уже перепродано, то есть и уже начинается оттяжечка, и люди теряют деньги. И вот это вот одна из сложностей, с которыми славится. Давайте вот сначала, изначально я хочу понять, вот формат, в котором я вам рассказываю, это вообще понятно, о чем я говорю или нет. Если понятно, напишите, пожалуйста, плюсики. Если непонятно, напишите, пожалуйста, минусики. Я сейчас просто буду это смотреть, и тогда я хотя бы буду понимать, я хоть с вами на одном языке говорю или нет потому что это крайне важно, потому что я давно уже в этом всем, и у меня это само собой разумеющееся, а человек новый, может, просто какие-то задние фоны не понимает. Ага, окей, все, я вижу, что в большинстве своем это понятно, и я рад, что вы меня еще слышите. Ого, нас 605 человек даже стало, очень здорово. Кстати, сейчас как раз хорошее время э, поставить лайки, больше мы делаем с вами такую небольшую паузу отцветления. Если вам нравится то, что я рассказываю, поставьте плюсик, э, вернее, э, лайки. Если не нравится, то прямо сейчас можно поставить дизлайк. Причем, если вы сейчас поставите на вашу карму, это не повлияет. Я имею в виду в негативной форме, позитивной, да. А также вы можете прямо сейчас поделиться этим видео со своими друзьями, и они еще могут к вам присоединиться. И что самое интересное, вы можете подписаться на этот канал и получать Самые актуальные видео, а видео у нас целое множество. То есть неделю мы катаем, там больше 30 разных форматных видео. Все, я вижу, меня услышали, я вижу, что пошли лайки. А, кстати, у нас здесь всегда еще приходит один, кто нам постоянно ставит дизлайк. Видать, сегодня у него выходной, почему-то он не пришел, меня это крайне удивляет. Но, а, тем не менее, значит, он посмотрит потом записи и свой дизлайк еще воткнет. Все, а, большое спасибо, а, предлагаю продолжить. Продолжаем. Сейчас начнется… Я просто рассказываю это не случайно, потому что если мы не знаем задних фонов, тогда нам сложно, тогда нам сложно принимать там дальнейшие решения по покупке чего-либо или даже вот есть какая-то акция, а что толк нет акции, если я не понимаю, в чем суть этой акции. Давайте теперь посмотрим на следующее сигналы. Мы уже начали говорить с вами про сигналы, да? То есть сигналы можно получать разными способами. Кто-то их на сайтах, кто-то через email рассылку их получает, подписался на сайт через e-mail рассылку, кто-то делает сигналы в телеграм-каналах, кто-то делает через мобильное приложение. То есть есть разные, разные, разные сигналы. Но здесь есть ряд проблем. То есть проблема номер один. Мы покупаем кота в мешке. Кота в мешке. Я прям так и напишу. Что я здесь имею в виду? Очень часто бывает так, что реклама в лендинге упакована так, что ты думаешь, ну все, теперь только осталось мне на это подписаться, и я буду мультимиллионером. Сколько стоит 300 баксов? Фу, вообще все круто. 300 баксов заплачу, 1000 у меня еще на депозите, на депозите процентов 40-50 на торгую, и у меня все-таки будет какой-то плюс, в общем, и так далее. То есть вот так людей разносятся. И, вы знаете, бывают действительно добросов добросовестные сигналы, и где люди отрабатывают. и выводят и 50%, и 60% да, в вместе ну, для хороших сигнальщиков, нормальный показатель, скажем, да. вот Но вот вы знаете, мы сейчас готовим этот сервис, и мы просто множество каналов тестируем, смотрим, и мы видим, что многие каналы, они просто тупо работают в минус. То есть вы отдадите свои деньги и еще сольете свой депозит свой депо, вы еще тоже параллельно будете сливать. Это дополнительные нервы, у вас остается меньше денег для торгов и для работы, на, на сигналах вам никто не объясняет, как работать, кстати, вот эту тему нам кстати, тоже с вами нужно будет затронуть, мы вот, ну, сейчас по сигналам пройдемся, про проблемы, а потом я вам покажу стратегию, как лучше работать э, с депозитами со своими. Я бы все равно это планировал для VIP, но я вам хотя бы сейчас такую затравочку небольшую дам, чтобы было э, хотя бы понимание, на что можно обращать внимание. А детально мы уже с vip отдельно на их вебинарах обсудим. Так, хорошо. Э, следующая, э, следующая проблема. Э, вернее, даже проблема уже теперь не сигналов, а, а, а трейдинга, да, в целом. То есть, почему люди в сигнал приходят, да? Проблема в том, что нужно, то есть, неудобно, не до. На, а, торговать, торговать, а, и в скобочках напишу, например, много бирж. А, вот теперь вы получили сигнал. да? У вас, например, а, а, вы получаете сигналы, например, с разных каналов, и разные каналы дают сигналы на разные биржи. Ну, допустим, у вас 5 бирж. Приходит какой-то канал, идет на Poloniex, вам нужно залогиниться на Poloniex, вести двухфакторную аутентификацию, Все, вы это сделали. Зашли э, в рынок, э, все, и вам еще нужно следить, э, как вовремя продать, сработали ли ордер там или нет. То есть все, это у вас отдельный процесс идет, да? Все, в следующий сигнал приходит с Битрикс, Все, логинитесь в Bittrex, двухфакторную чем Обратите внимание, всегда, везде, где вы работаете с деньгами, или с вашим имелом всегда везде включать двухфакторную аутентификацию. Это крайне важная э, штука, просто вы ее узнали. Вы защитите тем самым свои депозиты и свои аккаунты. Вот, э, все, вошли и сделали. Следующая говорит: на надо быть. Хорошо, но ну пошел ты на Ну и так далее. Все отдельно нужно следить, то есть вам нужно вести таблицу, вам нужно в этой таблице вовремя заходить, проверять, выходить из рынка, если вдруг там ордер не сработал, или еще что-то. Где-то на биржах нет стоп-лоссов, стоп-лосс это когда, вы, например, сигнал пошел против вас, чтобы вы могли защитить депозит там, с минимальной потерей на 3-5% к примеру. Да? Вот а Бирж этих много разных, то есть сигналы идут там, в 15-20 в разных бирж, в общем это довольно-таки накладная задача. И а, третья так, проблематика, такая основная, у вас нет а, глобальной картины происходящего, а, то есть у вас, например, а, аккаунты на 5, 6 там, или 10 биржах, и у вас нет общего вида, а, ну, давайте, например, нет полной картины, нет полной, а, полной картины. А, кар... И, а, то есть сейчас уже есть такие сервисы по подобию, например, как блокфолио. А, я ну, потом на отдельном занятии вам покажу, как это все устроено, как это работает, как это можно использовать. Да? А, но тем не менее, то есть, если вы торгуете, и у вас там приходит там в час там, по три по четыре сигнала, если вы с с каналами еще работаете, да, то вы просто тупо ну, не будете успевать это все заносить. Да, там можно через и ключи вставлять. Там это все я прекрасно понимаю. Тем не менее, нет полной картинки, это неудобно. Да? То есть вот это вот основная а, проблематика, с которой сталкиваются люди. Но самая большая проблема – это же, конечно, то, что люди покупают а, кота в мешке. Сейчас, извините, я себе еще записочку сделаю. А, одну записочку я просто забыл а, под пункт один писать, который мне с вами необходимо а, зайти. Так что у нас время, еще время у нас с вами полчасика есть, я думаю, что мы с вами успеваем. Так, все, вот эта вот проблематика, которую мы с вами обсудили, то есть она реально имеет место быть. А Теперь я бы хотел вам показать решение, которое есть для, для людей, которые совершенно скоро появятся на рынке, то есть люди, которые не имеют, например, большого опыта и хотели бы, например, все-таки все равно принимать участие в этих торгах, то это Та, сейчас секунду. А, нет, это у меня было не здесь. А, сейчас, секундочку, мы сделаем с вами. Так, Out. Сейчас, наверное, у вас пропал экран. Пока я ищу нужную ссылку на ресурс, можно написать какие-то комментарии, можно поставить лайки, если вы только зашли, еще не успели, или вы не решились это сразу, но теперь вы видите, что можно это сделать, прямо сейчас можно сделать. А я пока найду нужное мне. Так, просто папок очень много у меня. Так, все. Вот, и пойдемте. Так, хорошо. Сейчас я снова сейчас я снова вас подключу. Демонстрация экрана. Поделиться. Так, скажите, пожалуйста, видно снова экран или нет? Я быстренько проверю. Так, очень качественное доступное доведение информации. А, все, спасибо вам большое. Я действительно очень сильно стараюсь, потому что хочу, чтобы вы максимальное количество опытов в максимально короткое время смогли принять. С другой стороны, вы можете видеть наши компетенции, то есть я являюсь спикером в сообществе Easy Business Community, и я сейчас готовлю для вас виповое образование, а именно чтобы у вас был конечный результат. То есть вы заходите на мой курс, заканчиваете 10 занятий, и через 10 занятий вы можете сказать, что все точно, теперь я понял, как, и уже приступаете к наработке своих навыков. Потому что одно дело – деньги зарабатывать, другое дело – деньги сохранять, третье дело – деньги приумножать. И вот это все нам с вами необходимо выучить в короткие сроки, но ну, а все остальное мы уже предоставим для того, чтобы вас, вам было максимально комфортно. Так, зрители, я смотрю, не убавляется, а прибавляется. Значит, слова, сказанные вами в сторону комплимента, имеют физическое подтверждение того. Так, хорошо. Продолжаем. Продолжаем с вами уже. Теперь непосредственно пойдемте с вами на сайт. Я вам сейчас на дизайне все покажу. Кстати, на вопросы и ответы я еще оставлю время, у нас еще 5-10 минут будет, мы с вами еще обязательно пообщаемся, возможно, я что-то не дорассказал. А сейчас я вам хочу представить сервис, на который прямо сейчас идет акция. Что за акция, я расскажу после того, как я представлю этот сервис. И а, вы уже сами посмотрите, принять в этой акции участие или нет. Совершенно скоро, а, то есть по плану в конце июля а, 2018 года, то есть по факту через там, ну, чуть меньше, чем 2 месяца, а, мы а, а, ожидаем сервис под названием CryptoNode. А, что это такое? Это аналитика, которая поможет вам торговать а, на, в полуавтоматическом режиме, а, Торговать так, как торгуют профессиональные трейдеры. И вы сами будете определять, с кем вам торговать, а с кем вам не торговать. То есть это, эти сигналы, то есть этот сервис будет сразу же подключен более чем 100 биржам и более чем 65 приватных источников сигналов. То есть мы во всем мире отслеживаем, какие бывают сигналы и будем вам их предоставлять здесь. Но помните, основная проблема была в том, что покупаем кота в мешке. И наша задача защитить пользователей от таких а, а, покупок. А, а, смотрите, первое, что вы здесь можете увидеть, у вас будет график изменения вашего порт, а, а, а, портфеля. То есть вы сможете через API-ключи, а, то есть важно здесь понимать следующее. Когда к вам приходят и говорят, вот давайте я вам просто схему произведу, чтобы вы понимали, в чем разница глобальная. Приходит какой-то волшебный человек и говорит, дружище, берешь свои денежки, отсылаешь их мне, я отсылаю эти деньги на свой биржевой аккаунт, я очень крутой мегатрейдер, я для тебя буду торговать преувеличивать твои депозиты, и когда они преувеличатся, я их буду выплачивать себе, оставлять свой процент, какой-то процент буду отдавать тебе. Вот, то есть вот эта схема крайне развита в финансовых пирамидах. То есть когда вы видите, особенно, особенно вот такая схема, где вы отдаете свои деньги третьему лицу, вот так я напишу, третье лицо, без разницы, это компания или физлицо, это попахивает, мягко говоря, пирамидкой. Почему? Если мы говорим о многоуровневом маркетинге на трейдинге и где эта компания принимает депозит ваш на себя, то я вам скажу так, это даже физически практически невозможно торговать на все суммы, которые они принимают, потому что нужно же еще учитывать а, трансфер денег а, от вас к ним, от них а, на бирже защищенность этих бирж, распределение этих денег на разных биржах, потом объемы торгов, то есть там на биржах тоже еще много всяких сложностей на самом деле, да. то есть пока вы работаете со 100 долларами, вы никого не интересуете. Как только вы уходите в разряд торгов 50-100 миллионов, поверьте, вы еще как всех интересуете, и за каждым вашим трейдом внимательно-привнимательно следят. И всегда еще есть вероятность, что будет закрыт ваш трейдинговый аккаунт. Короче, по факту происходит очень часто, что деньги приходят сюда, сюда они даже просто не идут. А вам выплачивают какие-то проценты и обещают эти проценты в долларах, хотя по факту вы отдаете криптовалюту. Поэтому просто будьте аккуратны. Это, как правило, это развод. То есть для того, чтобы вам защитить себя, у вас отношения должны быть такие. Есть какой-то сервис или услуга, есть вы, да? есть ваш биржевой аккаунт, да? то есть ваш. Понимаете? Ваши деньги лежат у вас вы не отдаете их третьему лицу. Это нельзя, это ну, не рекомендуется. такой. Это нужно, я не, даже не знаю, какую степень доверия к этому третьему лицу иметь, чтобы отдать туда хотя бы одну сатошку. То есть, ну это практически, а, короче, лучше это не делать. Вот, Соответственно, следите за тем, чтобы ваши деньги лежали на вашем биржевом аккаунте. Это третье лицо может предоставить вам а, какую-то платформу, пусть это будут сигналы, а, пусть это будет там что угодно, да. то есть, ну какие-то там в общем, какой-то сервис, который будет коммуницировать непосредственно с вашей uh, биржей. То есть вы берете со своей биржи uh, api ключ так называется, api ключ uh, Этот ключ настроен таким образом, что uh, отсюда могут приходить и совершаться какие-то сделки, да, то есть uh, совершаться сделки покупки, продажи, снова покупки, например, продажи, да, вот как мы с вами это проходили, да? но здесь есть ограничение, что... Этот сигнал не может вывести деньги с вашего биржевого аккаунта. Ваша лишь задача следить за тем следить за тем, это вот такой глаз, я большой нарисовал. Следить за тем, чтобы эти сигналы работали вам в плюс. Потому что, если вы будете видеть, что эти сигналы вас жестко сливают, вам лучше всего закрыть АПИ доступ и а, осмотреться, что здесь происходит или поменять провайдера, если вы дальше хотите торговать на таком способе. Если это понятно, поставьте, пожалуйста, плюсики. То есть важно здесь, что из этого нужно было вынести, что ваши деньги должны лежать в вашем биржевом аккаунте. Если вас призывают отдать деньги кому-то в управление, отдать деньги кому-то, потому что там крутые трейдеры, или еще, или еще что-то, я бы на вашем месте был крайне насторожен. Или вы обладаете таким мощным кредитом доверия, что там прям все, вы прям готовы доверить туда свои денежки, но учтите одно, чем больше кредит ваша доверии, тем больше вероятность того, что вас разводят. Поэтому решать вам, как дальше быть. Так, возвращаемся к аналитическому сервису. То есть здесь на сервисе вы сможете видеть рейтинг аналитиков по криптовалюте. Здесь вы увидите лучших из лучших. Например, Канал Тузимун. Не обращайте внимания на эти цифры. Это сейчас просто я вам то, что показываю, это дизайн. Не обращайте внимания на эти все названия. Это все просто дизайн. То есть это не кликабельное. Видите? То есть это все просто картинка. Я вам просто показываю, как будет устроен этот сервис. И этот дизайн уже сейчас э, интегрируется на сайте. А, в общем, здесь вы можете увидеть, например, ого, первое место занял канал X. У канала X был профит на 464%, Пример, пусть это будет 40%, без разницы, какая-то сумма. Да? Здесь же вы можете видеть, сколько человек доверяет этому источнику. Здесь вы можете видеть, сколько сигналов он вообще за всю историю уже дал. То есть вам необходимо перед тем, как сюда заплатить, ну вообще за какой-то сервис, да, вам нужно понимать, а какой профит он делает за месяц, за квартал, за полгода или за год. Да? И здесь же вы можете видеть, какой профит дают сигналы с этого канала. То есть, в частности, плюс 67%. Ну, вот как здесь это показано. Да? Все, и вот так вы отбираете лучших, кто есть здесь есть. Слайдер, то есть вы можете посмотреть. И каждый раз есть название этого канала. То есть вы можете перейти непосредственно на этот канал и на него подписаться. О подписке сейчас чуть-чуть позже. Здесь вы можете видеть топ-сигналы, то есть топ-отработанная монета от какого-то канала. И вы видите, в какую дату это произошло. То есть вы будете видеть, на падающем это рынке было, на восходящем рынке это было. Вы видите, сколько людей приняли эти сигналы. То есть есть степень доверия к этим сигналам или к этим каналам или нет. То есть по факту вы анализируете разные каналы, на какие бы вы хотели подписаться или как бы вы хотели а, торговать. На эти цифры не обращайте внимания, а, цифры цифр я вам сейчас все равно не дам, но они более доступны, чем вы видели здесь. А, давайте дальше посмотрим. Так, это все мы проходили уже. Следующее, то есть здесь простая авторизация, то есть вы сможете залогиниться в этом сервисе, если вы являетесь у, у, участником сообщества Easy Business Community, то э, с теми же логин-датами вы сможете загрузиться здесь, то есть эти два сервиса, они обмениваются данными. А если это новый пользователь, который пришел там где-то с рекламы, с интернета, там, я не знаю, да, он может авторизироваться просто через свои там я не знаю, социальные сети, там, аккаунты, да, а, но вам хочу сказать следующее, что Easy Business Community, они получили от этого сервиса, или мы с вами получили от этого сервиса скидки. То есть, если через вас покупать, то, конечно, потребителю будет дешевле, чем нежели напрямую на сайте. То есть, это большое преимущество, чтобы вы тоже его понимали и знали. А, вот так проходит регистрация. То есть, здесь очень просто имя, фамилия, имел, телефон. Потом у нас пароль, повторите пароль и вы зарегистрировались. Если вы его забыли, что такое часто бывает, человек регистрируется, через пять минут, ой, я забыл пароль, ничего страшного, все нормально, вы можете его восстановить. Вот здесь вы, подобного рода вы можете выбрать свой тариф и оплатить покупку. Кроме покупки в криптовалютах, здесь будет поставлена возможность покупки картой, то есть вы сможете покупать все это дело фиатными деньгами. Так, давайте теперь посмотрим. Вот здесь вот у нас, как вы видите, вы будете видеть количество каналов, которые представлены. Что вы видите за эти топ-аналитики все, да? То есть, например, вы можете выбрать за месяц, за квартал там, или так далее. И здесь вы видите победитель, например, канал Тузимун. Uh, у него профит сигналов за все его время был 400, там, допустим, чем-то процентов. Вы видите, сколько подписчиков на этом канале. То есть это все то, что uh, должно вызвать кредит доверия именно к этому источнику, да? Вы видите, сколько сигналов приняли все вот эти люди, то есть 12,7%. Uh, положительные сигналы, которые выдавал этот канал, было 67%. То есть, например, он выдал 100, каналов, из них 60, 100 сигналов, извиняюсь, из них 67 были в плюс, остальные были в минус. Вы самые профитные видите сигнал этого канала, то есть, в как здесь нарисовано, 192. То есть цифры эти все будут всегда разные, потому что цифры, которые здесь отображаются, это реальные сигналы реальных каналов. Вот. И вы можете также видеть, сколько сигналов за неделю выдает тот или иной канал. То есть некоторые каналы дают 7. Вот, например, более крутые каналы, я знаю, чем круче канал, тем меньше сигналов, но они настолько точечные, что большинство из них работает в плюс, да, и, и в жирные такие плюсы. А Есть а, сигналы, которые даются часто, там, в день по несколько раз, каналы вернее, да, есть а, каналы, которые, там, в неделю дают, там, 5-6 кан... сигналов, то есть все разные, но вы здесь сможете отслеживать, что это за канал и, а, как. Ну, как он работает, какая, какой уровень доверия к этому каналу, а, возможно, там позже будут рейтинги включены и все, что а, с этим связано. Топ-30 сигналов, они отдельно а, отображены. Здесь вы можете знакомиться с каналами. То есть на начальном этапе, понятно, это будет там, 2, 3, 4, 5, там, 10 каналов. Потом это все дело будет увеличиваться и а, нарастать. А, также вы можете здесь отслеживать следующую статистику. То есть а, ваш депозит, вы можете смотреть, как вы а, проторговали в 2016 году, в 2017 году, а, как вы проторговали в 2018 году. Здесь вы можете видеть... А, статистику по месяцам, какие месяца у вас в плюс пошли, какие в минус. Вы можете нажать переключиться, посмотреть свое портфолио, то есть какой у вас сейчас депозит, вырос он или упал, описание аналитики, то есть которая там делается там, и график портфеля. То есть здесь Извиняюсь, это не ваш было а это именно вот каждый канал в отдельности вы можете построить график портфеля, то есть как он развивается, вот его статистика помесячная, портфолио там и описание там всей аналитики. Также вы получите дополнительную статистику, то есть типы сигналов, то есть вы будете видеть, какой процент этот канал работает с какими парами, да, то есть на лайтах он там был или на биткоине, на эфириуме, на Zcash, и вы будете видеть средний показатель риска за сутки за неделю или а, за год средний показатель риска а, мы сейчас углубляться не будем я просто хочу чтобы вы понимали вот сделок в неделю вы видите сколько он делает в среднем выдержка выдержка сделки это а, ну скажем есть долгосрочный сигнал есть среднесрочный есть краткосрочный, текст там, дневным тренингом занимается. Да? А, здесь вы можете опять же видеть, что за сигналы. Они дневные идут или недельные. то есть Или это долгосроки, где у меня на 2-3 месяца. То есть вы сами решаете, а, как вам торговать. То есть если вам нужны прибыли много сразу и сегодня в течение дня, то тогда вам лучше торговать с какими-то скальперами. То есть там, где много сигналов да? Если вы хотите в средний срок зайти, там, на 2-3 месяца, и вас это не парит, то есть у вас есть депозит, с которым вы работаете, тогда вам те каналы будут больше подходить, потому что они очень часто отрабатывают большие проценты, чем те, которые среди не отрабатываются. Вот. И здесь вы также можете отслеживать максимальная доходная неделя, то есть в неделю в среднем, сколько он процентов делает этот канал, Просьба еще раз на цифры не привязываться, то есть хорошие цифры, если мы в 30-40% в месяц уходим, это просто вот супер, то есть всем это будет нравиться. Да? Будет больше круто, будет меньше, менее круто, но тем не менее, то есть не надо сейчас летать в какой-то эйфории, то что, то, что было вчера, вообще не факт, что будет завтра так, потому что то, что мы пока, это то, что было вчера, то, что будет завтра, мы не знаем, рынок же тоже… Виды изменяются, приходят новые игроки, приходят какие-то новые правила регулирования, новые биржи, все, что с этим связано. А У каждого из участников есть свой профиль, вы его можете настраивать, у вас есть здесь, понятно, защищенка, двухфакторная аутентификация. Вы можете отслеживать здесь все мои подписки, да, то есть на какие каналы вы уже подписаны, откуда вы получаете сигналы и принимаете вы их или нет. Также здесь вы можете видеть свой портфель. То, что я там начал рассказывать, был, это был аналитика канала, а вот здесь вы можете видеть свой портфель. То есть вы можете видеть, как вы торговали в эти года, вы можете видеть, в какие месяца у вас были плюсы или минусы, и, конечно же, это все графически отражено вы можете видеть все свои открытые ордера, вы можете видеть все свои соединенные биржи, то есть у вас, например, 5 бирж, все 5 бирж вы соединили сюда, и они все одновременно здесь отображают вам в одном графике. Вот. Ну и, конечно же, график портфеля, то есть насколько он растет, э, и, соответственно, вы будете видеть, как вы торгуете, какая у вас доходность, какая у вас средняя потеря, какая у вас средняя прибыль была э, за сутки, за неделю, за год, максимальная просадка, которая была, вообще, то есть средний показатель риска, то есть просадка всегда тоже важна, потому что бывают каналы, которые работают с просадкой, Uh, бывают каналы, которые просадку защищают стоп-лоссами, то есть они видят, что если сигнал пошел не туда, куда надо, он просто закрывать сделку. Все, вот здесь вы видите свои открытые ордера, то есть есть есть график каких-то определенных пар, и вы можете, кликая на эти разные ордера, uh, uh, соответственно, уже видеть, где по полной сценарию идет развитие. То есть вам не нужно каждый раз там ходить на uh, сайты этих бирж. Вот, и э, здесь вы просто добавляете биржу, то есть, ну, выбираете, например, битрикс, вставляете API-ключи свой -со -со битрикс и добавляете. Все, и вот так вот они у вас уже появляются, и вы знаете, где у вас, ну, можете поставить открытые ордера или можете удалить доступ э, этого сервиса, например, в какой-то определенной бирже. Все это тоже довольно-таки просто. Вот, сигналы по подпискам, то есть здесь вы отслеживаете уже, ну, более-менее там уже аналитика идет на ваши подписки, то есть вы видите, где какие сигналы, от каких каналов они приходят, и... Э, все, это то, что я вам сегодня хотел показать про этот э, сервис. Так, это вот у нас грубое. Так, скажите, сейчас то, что я вам показывал, это... А, что такое открытые ордера? Вот Сергей спрашивает. Открытый ордер, например, мы вошли с вами в рынок, да, допустим, по 1000 долларов за один биткоин, да? и э, выставили продажу на 1500. Соответственно, до тех пор, пока э, этот ордер не закрылся, то есть не продался, он является открытым, то есть вы активно в рынке. Из рынка вы выходите, когда вы зафиксировались, например, в доллар, в какую-то фиксированную единицу. Uh, какой размер скидки для сообщества по своему сторонним покупателям Ну, там что-то в размере 5%. Ну, иногда будут акции там 10%. То есть, ну, всегда нужна какая-то стимулирующая еще uh, штучка. Uh, также эксклюзивно для uh, сообщества Easy Business Community, да, то есть для, для нашего сообщества, uh, есть партнерская программа. То есть, uh, есть люди, которые не захотят uh, быть участниками сообщества, они не захотят, uh, они не захотят это продвигать и кому-то рекомендовать. Но они могут быть пользователями, а у вас будет партнерская программа на неограниченное количество поколений во всей а, вашей организации. Это на самом деле очень крутая эксклюзивная возможность, которую а, мы с вами получили, потому что мы хорошие, нас много. Так, а, хорошо, это то, что я сейчас рассказал. Я бы также еще бы с удовольствием, сейчас сейчас я на вопросы отвечать пока не буду, подождите, пожалуйста, секундочку, лучше пока лайки поставьте, потому что лайков мало, людей много, 600 человек почти, а лайков 177 а дизлайков нет. Дизлайки сегодня усунули по какой-то причине. А, давайте следующее посмотрим еще. Очень важный момент, что вам нужно научиться управлять своим депозитом. Я вам сейчас дам ту затравку, где я детально буду рассказывать о том, как это делается. Но сейчас хотя бы вас хоть как-то защитить. Допустим, у вас депозит 1000 долларов. Да? 1000 долларов. Как с этим депозитом обращаться? Разбейте его ну как минимум на две части. Возьмите это 80, например, процентов и возьмите 20 процентов. Это рисковые активы у вас получится, рисковый актив. А это получается высоко рисковый актив. Высоко актив. Окей? Вот, давайте теперь разделим, что такое, что имеется в виду рисковый актив. Я это вот так вот отделю. И э, вынесу эту надпись э, сюда. Высокорисковый актив. Что имеется в виду? Это все, что связано с криптовалютными рынками и монетами. Я так напишу. Ой, так, Хотел букву М, получилось буква М. Давайте я так напишу. Это монеты. Монеты. Какие и где как покупать, я вам это расскажу на закрытой школе для випов то есть я не готов сейчас эту информацию выдавать в открытый доступ, потому что ценность у нее велика. Люди, кому я вот 9-10 месяцев назад рассказывал, как, что как прикупить, и которые следовали рекомендациям, которые давал, они сделали x35, то есть умножили свои депозиты в 35 раз. Поэтому ценность здесь великая, и это я буду, отдам только для вип участников сообщества. А, ты, теперь смотрите, а почему а, все-таки монеты являются рисковыми активами? Потому что рисковий не бывает то есть это абсолютно молодой рынок, здесь нет абсолютно никаких гарантий, здесь есть только представление о том, как может быть, и точка, все, не более. Поэтому это является рисковым активом, то есть сегодня на завтра может не быть ничего. Поэтому, чтобы даже понимать, даже вот эти вот 1000 долларов, это не должны быть ваши последние деньги, и ни в коем случае это не должен быть ваш кредит. Ну, где-то вы их взяли в кредит, вообще ни разу такое делать нельзя. Да? Это может быть свободная сумма. Например, как она наращивается, вы просто берете 10% от тех денег, которые вы зарабатываете, вы э, увеличиваете свой депозит. Все, вы его увеличиваете, и потом вы уже начинаете работать. Хорошо, здесь, я думаю, понятно э, по рисковым активам. Давайте теперь посмотрим, а что же такое высокорисковые активы. Высокорисковые активы, это, я назову так, это рынок ICO. ICO это стартапы, то есть это такие, ну как, э, стартапы, ну как вам, если кто не знает, это, наверное, вот когда появляется какая-то идея в какой-то хорошей команде, если еще лучше, даже уже какая-то часть работы уже реализована, да, а то тогда а, у нас есть шанс, что они ра доведут работу до конца, их монета станет востребованной, и мы ее получаем на а, фазе ICO, то есть такой своего рода предстарт, то есть первый сбор средств для того, чтобы что-то реализовать на эти деньги, да, то здесь отдаются много монет за мало денег. Okay? Поэтому а, вот, эти вот, вот эти 20%, их нужно еще раз разбить на 10 частей. Есть, давайте вот так, а, разделить на 10, например, 10 частей. Да? Почему? Потому что рынок реально высокорисковый. И а, здесь лучше тогда в одну корзину вообще это все не складывать. В одно ICO, да, вот эти там 200 евро. А, например, 20 евро в одно ICO, 20 евро в другое ICO, 20 евро в третье, в четвертое. Даже если один какой-то нормально прострелит, то вы э, те, что не пострелили, вы вытащите все деньги и еще сделаете много-много иксов. Да? Вот, поэтому как входить в ICO, в какие ICO, как их проверять, это на отдельном занятии для vip -ов. Я сейчас это делать не буду, я вас сейчас просто хочу защитить, чтобы вы понимали, как работать с суммами. Вот. И, допустим, из вот этих вот 80 процентов, которые у вас остались, вы можете сами решить, выбрать стратегию buy and hold, то есть что-то купить и ждать, пока это вырастет, какие-то там более-менее уже монеты, в которых вы уверены, или приступить к активному трейдингу, рекомендуется, если своего опыта нет, то торгуйте через какой-то канал, а в идеале а, покупайте этот или подписывайтесь на этот канал через сервис Криптоноид, а, потому что там у вас есть по крайней мере вся история этого канала. Вы можете видеть, сколько этот месяцев торгует, три месяца, значит три, хорошо. А, к какому каналу будет степень доверия выше, тому, кто год торгует и в плюс, или тот, кто три месяца торгует, пусть тоже в плюс. Тот, который год. То есть вы сами сможете анализировать, где и как торговать. Перед каждым Каждый сигнал вы будете принимать мануально. То есть вам будет приходить на начальном этапе приложения Telegram две кнопки. Взять сигнал, отказаться от сигнала. Две кнопки. Это должно быть очень просто. В тот момент, когда вы взяли сигнал, он будет для вас его отрабатывать тоже по довольно-таки грамотной схеме. Давайте вот прорисую, чтобы было понимание. например. Вот это вот у нас график там какой-то монеты, например. Вот здесь вот мы с вами получили сигнал «Точка входа». Вот здесь вот. И точка выхода, например, у нас вот здесь. То есть и вам уже пришел сигнал. Вы говорите «нет» или вы говорите «да». То есть у вас по факту там две кнопочки. Взять этот сигнал или нет. Ну, давайте вот там Х, например, вы здесь видите, что это на битриксе, например, на битриксе, да, то есть, ну, вот, по факту у вас две кнопочки. Если вы говорите, что да, зайти в этот рынок, а здесь уже стоит стоп-лосс, давайте я вам еще напишу, такое стоп-лосс, стоп-лосс, например, стоит на минус, там, 4%, вот, и теперь, смотрите, входить в рынок нужно не всеми, там, 80%, да, а, а, например, от вот этих вот 80% они превратились в 100, и от 100%, например, 10%. То есть здесь уже сигналы будут рекомендовать, как входить. То есть вы внутри кабинета укажете, с каким депозитом вы работаете, а он уже вам будет выборку давать, как в этот сигнал войти. И вот теперь, допустим, у нас опять же ситуация. Здесь у нас 1000, здесь у нас 1500, это выход. Как отрабатываются эти сигналы? Сценарий, допустим, пошел по, по положительной схеме и начал развиваться. То есть он пошел в гору то есть пошел в гору, мы видим сигнал идет в гору, да. А, как работают че, а, вот эти вот а, многие каналы, да, то есть или как этот сервис вас защищает? А, рынок пошел в нашу сторону, он часть уже от того, что купил, продал и защитил ваш убыток. Он идет опять дальше в вашу сторону, так он еще часть продает. Он еще пошел в вашу сторону, еще часть продал, и вот здесь вот он полностью зафиксился и вышел с рынка. Все, сигнал отработан, окей? Okay? А, давайте посмотрим а, противный сценарий, а, когда... Он сюда пошел, ну что-то не дошло, и пошел вот сюда вниз. Так вот, очень часто эти боты и эти сигналы, они вам не дают этой возможности где-то вот здесь вот в минус 4%, например, зафикситься. А сервис Криптоноид отслеживает и говорит, эй, дружище, все пошло в лес, выходим с рынка. так И аннулировал сигнал, продал в минус 4%. Допустим, если я со 100 долларами зашел, то есть минус 4 доллара я сработал, 96 долларов я сохранил. То есть это мой депозит, и с этим депозитом я могу работать дальше. Часто бывает как, вот эта штука не предусмотрена в каналах, вы по неопытности думаете, ах, рынок все равно растущий, он пойдет. А вы знаете, что просадки бывают иногда на полгода? А вы знаете, что иногда вы входите в рынок, например, со 100 баксами, и за счет того, что стоп-лосс у вас не сработал, у вас в течение там, месяца может остаться уже не 100 баксов, а 35 баксов. А потом у вас кончатся нервы, и вы это еще продадите. Все, и вы сработали в минус. Вот для этого нужен сервис, который вас будет обслуживать. криптоноид. Все, я вас немножечко уже теперь подзащитил, и у меня такое ощущение, что я вам уже немножечко поднадоел, и поэтому я вам хочу сейчас еще в заключение показать суть, суть акции. То есть акция это предназначена только для участников сообщества из бизнес Комьюнити, поэтому если вы являетесь человеком, который со стороны просто случайно увидел это видео по органическому трафику, то вы этой акции воспользоваться не сможете. То есть эта акция исключительно для участников сообщества Easy Business Community. Вы можете найти одного из этих участников, с ним познакомиться, пообщаться, и он вам предоставит доступ в сообщество. То есть так это у нас работает. Так, давайте пойдем на рабочий стол и откроем с вами акцию. Эта акция работает следующим образом. Сейчас, секундочку, я уменьшу чуть, -чуть. и расширю чуть, -чуть. А, Давайте посмотрим. А, то есть эксклюзивно для сообщества, как я уже сказал. Акция действует, а, здесь у меня еще без корректировки, с 1 по 30 июня. А, и есть специальные условия на этот сервис. То есть вы стали VIP-участником сообщества, и вы получаете целый месяц использования этой программы в подарок. То есть здесь у нас идет до 10 тысяч депозит в месяц. То есть это самый высокий тариф. Такой тариф стоит 600, 680 долларов в месяц. Okay? Вот. Поэтому по факту вы получаете в подарок 680 долларов. То есть вот этот сервис. Теперь смотрите, если вы стали сами vip и вы еще рассказали другу, и друг говорит, слушай, круто, мне нравится, и он тоже стал, то вам целых два месяца пойдет в подарок. То есть это 1360 долларов в подарок. Если у вас два ВИПа, вы с собой взяли, да, то есть два друга, грубо говоря, да, то вас будет открыто на 4 месяца, а если три друга, то будет открыто вам это, а, этот сервис на 6 месяцев. То есть 6 месяцев без оплаты сможете торговать с максимальным депозитом на 10 тысяч долларов. Если у вас будет больше суммы, ну там просто будут какие-то суммы доплачиваться. Какие суммы, я вам сейчас сказать не могу. У меня нету распечатки прайс-листа. И как только у меня это появится, мы сразу же участникам сообщества это в первую очередь предоставим, потому что участники сообщества будут первые люди, которые получат доступ уже еще на фазе тестирования. Друзья, то, что мы сейчас с вами сделали, у меня, наверное, так, да, сейчас это все закрою, где я здесь, давайте, чтобы вы меня видели, и я еще с удовольствием, наверное, поотвечу, не, наверное, как я и обещал, 5-10 минут я отвечу на ваши вопросы. Кстати, вот теперь уже можно писать вопросы, кстати, да, всем большое, большое благодарность всем, кто присутствовал, Джон Рамирус, о чем тут разговоры, мы провели прямую трансляцию для участников сообщества, она в открытом доступе, поэтому вы могли под органический трафик сюда попасть, То есть, если вам интересно, о чем мы здесь говорили, вы можете Uh, перемотать это видео на самое начало, оно останется здесь в записи, его uh, посмотреть. Описания uh, пока нету, но здесь есть по крайней мере телеграм-канал, uh, если вы не знакомы с нашим сообществом, тогда вы сможете просто uh, с ним познакомиться. Так, хорошо, а uh, прошлым випом 6 месяцев бесплатно. Да, те, кто были у нас випами до 31-го а, а, что это мая у нас получается, то на 6 месяцев уже было включено, потому что вы были самые первые, самые лояльные, поэтому вам это было уже включено. Так, ребята, приходим из кабинета в YouTube, ставим лайки. Да, было бы здорово, тем самым мы привлекаем органический трафик. О, супер, огонь, дизлайкер появился. Вот он. Помните, я говорил, он появится? Он просто не успел с самого начала, и теперь он пришел. Все, дружище, привет. Блин, интересно, интересно, как, какой это. Так, ладно, все, благодарю. Какой минимальный... А, минимальный депозит с 500 долларов и что-то он там стоит, что-то около 50 долларов в месяц. Все, то есть это сделано специально, чтобы даже простые люди смогли работать. То есть, что есть простые люди? У кого маленькие депозиты или кто сейчас, например, только еще начинает, пристреливается. Uh, uh, это вопрос можно понаблюдать, там посмотреть, что такое. Вопрос для VIP-пакетов, криптоноиды будет uh, бесплатным на 6 месяцев. Для тех, кто зарегистрировался до 31 мая, да. Для тех, кто зарегистрировался после 31 мая, условия я только что показывал. Uh, так, кто хочет за... заимку 89? Не знаю, что это такое. Так, для многих людей это действительно новое. Может быть, имеет смысл объединяться в группы и сообща получать сигналы на один аккаунт как вы будете доверять в свою какую-то группу. То есть, понимаете, вот сейчас вот опять вот обратите внимание, вот человек пишет, как-то нам объединяться в группу. Значит, если вы хотите объединиться в группу, даже пусть 5 человек, значит, 4 человека будут вынуждены доверить одному человеку свои денежки. Пахнет пирамидой. Избегайте такого. Так, а Basic Plus кто взял до 30 апреля? Все, кто взяли Basic Plus до 30 апреля, у них, по-моему, если не ошибаюсь, тоже было... Либо 3, либо 6 месяцев. То есть там в кабинете, я понял запрос, нужно будет всем прислать распечатку, то есть она у нас есть, мы пришлем, вы будете видеть условия. То есть кто, когда и на каких условиях. То есть мы это все в тех команду передавали, поэтому у нас эти все данные есть. Так, у меня просто в уме их нет, я их не сохраняю, мне это просто сейчас ну, крайне не нужно. Так, у меня вопрос, если человек в прошлом зашел на Basic, а в июне сделал VIP, Акция будет действовать для него? Да, будет на один месяц. Если он сделал апгрейд на VIP и, допустим, еще пригласил трех друзей на VIP, тогда у него будет действовать на 6 месяцев. То есть обращайтесь к акции, я там до этого чуть -то рассказывал. Так, добрый вечер. Какой отклик, задержка с биржей по времени? Хороший вопрос. Обычный, стандартный, как и везде. То есть мы, то, что здесь видим, это аналитический сервис, который просто выдает сигнал в режиме, в том, как режиме принимает эта биржа и обрабатывает именно в том режиме он и получается. То есть по факту это то же самое, что вы сами нажали на кнопочку «Купить на своей бирже». Все. Дизлайки распугнули, ушел. О, о, ух ты. Блин, ну я надеюсь, что я его не, не обидел, потому что э, обратная связь качественная, когда реально люди выдают то, что они думают, а э, не то, что там люди лояльны ко мне, и они по дружбе ставят лайки. То есть это тогда некачественная обратная связь. Так, э, не надоел, ни в коем случае. Спасибо, Наталья. Э, Дизлайк ушел. Э, сообщение, что ярюсь. Первый раз в жизни. Напухался теперь. Ну, ладно, я это уберу, чтобы людей не отвлекать. А, так, спонсору доверить-то можно? Вот а, не знаю, какой у вас опыт, мой опыт, а, лучше не доверять никому. То есть самое лучшее доверие – это вы сами, сами себе доверяйте. Так, а, еще раз по минимальным депо. Вы же не можете решать за других людей. Вы откуда знаете, с каким трамваем он завтра будет разговаривать? А вообще не знаете. Сегодня люди адекватные, завтра они меняют свое настроение, послезавтра они опять адекватные. Доверяйте только себе. Так, дальше смотрим. Еще раз про минимальный депо. Там от 500 долларов, что-то там около 50 долларов будет стоить в месяц. Так, Анатолий, когда у нас будет обучение для vip -ов. Мне нужно сейчас... Смотрите, я сейчас вылетаю в Испанию, у меня там будет довольно-таки плотный график целую неделю, я вернусь, планирую и вам сообщу. А, то есть сейчас мы готовим 10 уроков, а, это все будет очень грамотно, круто упаковано а, по сценарию, поэтому я не хочу гнать сейчас лошадей, я хочу лучше один раз вы, вы, вы, вы, вытащить для вас качественный продукт, где вы будете знать точно, я вошел в этот курс, я, допустим, абсолютный ноль, ничего в этом не понимаю, и на выходе я человек, который реально адекватно оценивает происходящую ситуацию, и где... А уже сейчас может применять полученные а, навыки в действии и с них профитировать. Я хочу вот так вот сделать. Дизлайкер, привет. Да. Так, Саша, тебе действительно не нравится это видео. А, не знаю, где тут Саша был. Я видаю, что пропустил. А, Ripple я из Ripple вышел полностью. Ripple, скажем так, Ripple два цикла в год. Мы наблюдаем последние три года. В этих циклах он уходит в космос, люди фанатеют, покупают его, а потом он сливается вниз. Поэтому я на двух пиках словился и вышел из него полностью. То есть я сейчас знаю на другие более перспективные монеты, и я в них вошел. Я это Випом расскажу потом. Так, окей, обычно так, Саша, тебе действительно Саша там кому-то что-то не нравится. Так, на торговом ну и получается, функция торговли не будет. Со временем будет, пока не будет. То есть, можно самому торговать. То есть я же не говорю, что сейчас все должны что-то так делать, как я говорю. Нет. Просто то, что я рассказываю, показываю, это то, что есть для вас, готовится все. Не более. Так, Анатолий, продублируйте, пожалуйста, когда планируется запуск Noida. До конца июля. То есть, опять же, друзья, это план да, такой, но всегда нужно учитывать, что мы не знаем того, чего мы не знаем. Что я имею в виду? Например, у нас по непонятной причине вылетел один из разработчиков, который был ответственен за какую-то функцию. И теперь из-за этого... Вылетел там, ну, там на неделю-две, там заболел, например. Да? Соответственно, весь процесс может затянуться. Пока у нас все по плану. Весь движок полностью готовый, оттестированный. Дизайн прорисованный. Сейчас делается верстка. А юридическая составляющая допиливается. Там буквально мелочь осталась. Мы планируем к концу июля уже запустить протестированный полностью сервис. Вот так. Чем будут отличаться подписки на криптоноид, количеством каналов. Нет, у вас просто все в одном будет. Вам удобный сервис просто будет. Так, Мы торгуем... Точно, там будет и видеоинструкция, видео все будет, и текстовая инструкция будет, обучение тоже до запуска будет, сколько процентов стоимости криптоноида будет идти в бинар. Если я не ошибаюсь, там что-то около 40% процентов будет партнерская программа, она будет распределяться по нашему маркетинг-плану, по классике и по бинару. Так, когда стартуем, это я уже говорил. А, так, а для участ... неучастников сообщества ZBZ можно будет зайти через реферальную ссылку. Да, у вас будет реферальная ссылка, и вы можете просто напрямую продавать этот сервис, как продукт. Как любой электронный продукт с реферальной ссылкой и с заграждением по бинару. А, скажи мне привет, Dark Wolf. Привет, Dark Wolf. Так, для чего ты эту трансляцию сделал? Ну, для своих людей, дружище. У нас есть аудитория, с которой мы работаем, и для этих людей мы делаем эту трансляцию. Так, спасибо, все классно. А, так, я приобрел по промоушену Basic+, plus, э, все эти детали вы прочитаете, э, все, что связано там, с этими Basic+, plus, все, что это связано, вы это все прочитаете э, э, в, в, в письме, которое вы получите. Ну, или как в, в PDF, который будет так. При заходе в рынок сразу вы Take profit, да. Так, криптоноид на сайте ZBZ будет находиться? Нет, мы же заканчиваем работу над сайтом по подобию там CPA сети да, и соответственно, и, соответственно там будут находиться ссылки на криптоноид и ваши реферальные программы. Это отдельный сайт, это Marketplace, мы уже запускаем первую версию. Так, Анатолий, не совсем понятно, если человек зашел в мае на Basic и получил по акции 3 месяца, в июне доходит до VIP, он попадает в новую акцию? Нет, если он получил, то он уже там получил и все. Один месяц ему в подарок на апгрейде, у него уже три месяца есть, то есть какой-то месяц он получает. Но если он сделал на VIP и пригласил там еще других VIP, то тогда у него он может расширить все это. Свое. Так, на биржах необходимо уже регистрироваться. На биржах, ну, скажем так, зачем сейчас тратить на это время? Вы сейчас зарегистрируетесь, всего научитесь, а потом, а потом вы снова забудете снова будете учиться. Вот когда время придет, вот тогда и делайте это. Тогда за раз научитесь и сразу же протестируйте. Я бы так сделал. Это, а, так, понятно, что-то у нас Dark Love. Давайте ему вот, поможем, а то ему тяжело, я чувствую, с нами. А, ну-ка посмотреть сообщение, да, и вот так вот. Да, вот так. Будет. Так, явно человек не из нашего сообщества, ему здесь просто скучно с нами. Так, нужно будет регистрироваться на всех биржах. Нет, не на всех. Там ну, будет определенная рекомендация, но ну, 5-6 основных бирж будет. Будете сами смотреть, то есть какие каналы, там все описано, на каких они работают. Если выбрали канал такой-то, он работает на трех, но ну, этих трех вам будет хватать. Как всегда, классная информация. Да, спасибо за обратную связь. Кстати, все, уже вопросы я больше не отвечаю. Большое вам спасибо, большие молодцы, так терпеливо выдержали. Почти все участники, максимальное количество у нас было 625 человек, 571 досмотрели до конца даже все ответы, вы реально большие молодцы. Мне приятно с вами делиться тем опытом, который я насобирал, и надеюсь, что этот опыт вы сможете применить в своих целях, и хорошо на этом разбогатеть. Все, большое вам спасибо, до скорых встреч, всем пока.